Коллекционные предметы, вроде статуэток или книг их любимых авторов – все придется по душе. Важно знать, нужно попасть в точку, а не взять красотой или какой-то дороговизной подарка. Это очень важный момент. И очень хорошо, если успеть узнать у самого стрельца, чего он хочет. Вряд ли это что-то такое окажется слишком уж заоблачное.